Сталин, Брежнев, Ленин, девушки в столовой, ммм, как вкусно, дайте сок, у кого есть салфетки, пацаны в столовой, зря ты мою, чекопай съел булат, мы с пацанами вычисляем предателя, Путин, Обама, девушки, когда нашли деньги на улице, о, давай поровну поделим, вот повезло. Пацаны, когда нашли деньги на улице. Расти, Стасян, мне не хватает на булочку. Максим к доске. Я не Максим. А кто ты? Импостер. Как я представляю себя в пять лет с игрушечным пистолетом. Мама. Почему ты не играешь с соседским мальчиком? Соседский мальчик. Импостер. Биг Смок оказался предателем. Манго. Аниме. Netflix Adaptation. rtx RTxon Логика. Существует. Игроки Амонсес во время дискуссии. Ноу. Я купил вещь, на которой есть розовый цвет. Мой батя. Импостер. Нет, ты не можешь заметить на камерах, как я убил красного. Импостер.